Привет! В этом видео будем говорить об эмоциональном маркетинге. Поднять эту тему меня вдохновила одна ситуация, которую я наблюдала в одном кафе. Если в общих чертах там была девушка, она была недовольна обслуживанием и возмущалась по этому поводу. И вот если смотреть очень поверхностно, то не права была девушка, потому что услугу ей оказали Полностью. Но это если смотреть очень поверхностно, а если копнуть глубже, то там открывается совсем другая история. И вот на примере этой истории про недовольного клиента мы попытаемся посмотреть, как работает эмоциональный маркетинг. Видео будет полезно, я бы сказала, всем, вот так, для общего развития, потому что интересно посмотреть, какие критерии странные, нестандартные критерии мы иногда используем, чтобы принять решение о покупке. Итак, поехали! Давайте сначала разберемся с тем, что такое эмоциональный маркетинг, либо можно еще сказать маркетинг впечатлений. Это примерно с одной оперы, то есть это то, что играет на наших эмоциях. Дело в том, что мы живем в век переизбытка. Сейчас очень много всевозможных продуктов. И с одной стороны это хорошо, потому что у нас есть выбор. Но с другой стороны это приводит к пресыщению. Мы быстро привыкаем к хорошему и нас уже сложно удивить. Поэтому мы становимся в какой-то степени более требовательными. Нам уже не так интересно получить просто продукт. Гораздо интереснее получить, допустим, продукт и какую-нибудь положительную эмоцию. Это в принципе то, чем и занимается эмоциональный маркетинг. То есть он создает дополнительное конкурентное преимущество за счет создания вот такой вот эмоциональной составляющей. То есть можно конкурировать привычными нам способами, допустим, это ценовая конкуренция, там скидки, акции, можно конкурировать э, качеством, физическими свойствами товара, а можно конкурировать вот за счет того, что создается дополнительная эмоциональная составляющая. Источником эмоций может быть все что угодно, это может быть создание какой-то атмосферы, интерьера, допустим ароматов, музыка может создавать эмоции, внешний вид сотрудников, общение, обращение сотрудников, то есть эмоции, источником эмоций может быть все что угодно. Если вот посмотреть такой, чтобы был яркий пример, где это можно наблюдать, ну, торгово-развлекательные центры, вот там вот как раз объединяется сфера шоппинга и индустрия развлечений, вот там есть, допустим, каток, кинотеатры, всевозможные аттракционы, и там можно совершать покупки и, соответственно, получать различные эмоции, ну, в данном случае, пользуясь вот такой вот индустрией развлечений. Ну и теперь давайте разберем историю в кафе, с которой я начала. Значит, там была девушка, девушка недовольная клиентка, которая возмущалась по поводу обслуживания. Но проблема была в том, что э, вот услугу Ей оказали полностью, то есть ее заказ был выполнен, и с этим проблем не было. А проблема была немножко в следующем, что эта девушка, она была постоянной клиенткой этого кафе. Она часто там бывала, и очень многие официанты, они ее знали, они знали ее привычки, знали, что она любит. Это вот как раз тот случай, когда к вам подходит официант и спрашивает, вам как всегда, вы киваете головой и больше ничего объяснять не нужно. Вот девушка была как раз вот привыкшая вот к такому. И официанты уже знали ее какие-то вот такие вот особенности, что она просит стакан воды, что нельзя к ней или не нужно подходить нежелательно, когда, допустим, она говорит по телефону, что вот блинчики ей нужно приготовить немножко по-особенному. Но вот в этот день была новая официантка, которая всего этого не знала. И она ей просто вот оказала услугу. То есть был просто выполнен ее заказ, в котором отсутствовала вот эта эмоциональная составляющая. Эмоциональная составляющая, какая особое отношение забота особое внимание вот это вот все отсутствовало и поэтому девушка возмущалась потому что она к этому привыкла и именно это она пыталась объяснить администратору когда вот в то в чем пытаясь объяснить в чем суть ее претензий и когда на самом деле эта девушка ушла, администраторы и официантка, вот они немножко обсудили эту клиентку, они решили, что она такая нервная, чуть-чуть неадекватная. И если смотреть поверх на то это действительно так. Но если копнуть чуть глубже, и вот если бы они подумали чуть-чуть глубже, то они бы поняли, что на самом деле здесь как раз и было скрыто их конкурентное преимущество. То есть они бы увидели не недовольного клиента, а вот то дополнительную, ту дополнительную ценность, которую им удалось как раз построить, то есть вот это вот особое отношение, которым они и привязали клиента, и сделали и эту девушку постоянной клиенткой, но они этого не видели. А девушка как раз им и пыталась это объяснить, она постоянно говорила, у вас вот обычно так, вот обычно вы делаете вот так, обычно вы приносите вот так, а сегодня всего этого не было. Но они упорно не хотели этого слышать, вот они не хотели видеть на самом деле положительную сторону, вот свое конкурентное преимущество. И если бы они это увидели, они бы эту ситуацию могли разрулить абсолютно по-другому, то есть объяснить, что сегодня новый официант, пожалуйста, извините. Приходите в следующий раз, вас там будет ждать ваш любимый столик, который вы любите. Мы обязательно вот исправимся и так далее. То есть увидеть в этом плюс, а не минус. То есть я к чему веду? Что вот в данном случае услуги обычной, хорошей, качественной услуги было недостаточно. Нужно было вот еще и дать вот эту эмоциональную составляющую, которая в данном случае сводилась вот к такому особому отношению и заботе. Эмоциональный маркетинг – это сегодня скорее необходимость, потому что, как я уже говорила, мы живем в эпоху такого изобилия. Сегодня очень много всевозможных продуктов, но с другой стороны, наш мозг имеет такое свойство, как быстро ко всему привыкать. У нас наступает пресыщение, мы перестаем испытывать эмоции вот от привычных для нас вещей. Кстати, по этой причине очень многие люди любят путешествовать, потому что, во-первых, есть такое как предвкушение путешествия, когда мы ждем что вот мы скоро куда-то поедем, тут само собой идет такой всплеск гормонов счастья. И второй момент, когда мы попадаем в новое место, это естественно все новое, интересное, и тут само собой очень много эмоций, очень много впечатлений, поэтому путешествие это идеальный способ получить очень много вот эмоций за один раз. И сегодня даже стали говорить о таком понятии, как travel-зависимость, то есть есть люди, которые вот просто не могут без путешествий, им нужно постоянно кочевать, переезжать с места на место. И по-другому они не могут чувствовать себя комфортно, вот, чувствовать включенными себя в жизнь, то есть нужно постоянно именно переезжать. И если они остаются долго на одном месте, то становится скучно, все быстро надоедает и они могут даже впадать в депрессию. Поэтому вот сегодня о, путеше... о зависимости от путешествий стали говорить именно как о такой нездоровой зависимости. Эмоциональный маркетинг – это необходимость, потому что у людей есть потребность вот в эмоциях и будут создаваться новые продукты, услуги, маркетологи будут максимально стараться нас развлекать, чтобы удовлетворить вот эту потребность. Но нужно помнить, что пресыщение все равно наступит неизбежно и наш мозг склонен ко всему привыкать. И в конце концов, вот можно развлекать себя до такой степени, что эмоцию будет вызывать только что-то грандиозное, например, там, полет на Марс полет в космос, а все остальное будет казаться таким банальным и неинтересным. Поэтому присыщение все равно наступает и нужно возвращать себе вот эту эмоциональную чувствительность. Как это сделать? Ну пробовать, например, на какое-то время лишить себя чего-то привычного, каких-то привычных вещей. Кстати, я по себе заметила, что в период карантина для меня вот таким вот ярким впечатлением и развлечением стал обычный поход в обычный супермаркет. А, то есть это, во-первых, прогулка, во-вторых, это возможность побывать в том месте, где есть другие люди, то есть там можно что-то выбирать, смотреть, это и общение в том числе, то есть это обычная рутинная процедура, которая в какой-то момент для меня стала ярким впечатлением зависимость от впечатлений можно еще сравнить с сладкой зависимостью когда мы употребляем что-то сладкое идет всплеск эндорфина гормона счастья, и под влиянием этого гормона мы чувствуем радость бодрость легкость но проблема в том что мы привыкаем к определенной дозе и для того чтобы испытать то же самое состояние нам нужно будет эту дозу увеличивать то же самое и с впечатлениями для того чтобы испытать вот яркие ощущения яркие эмоции придется искать постоянно на что-то более грандиозное, более яркое, более масштабное, а мозг присытится все равно, все равно надоест, вот это состояние все равно придет. И здесь нужно посмотреть, можно еще и с другой стороны, то есть когда мы пытаемся найти какое-то яркое впечатление, ну, за этим стоит все равно какая-то эмоция, можно задать себе вопрос, а каких эмоций не хватает, вот что конкретно я ищу с эмоциональной точки зрения. И здесь вполне возможно, что не обязательно куда-то лететь, либо куда-то далеко ехать, а можно просто, допустим, пойти в соседний парк, и это даст те же самые эмоции. То есть я хочу сказать, что это на самом деле навык, который нужно тренировать, нужно учить мозг видеть необычное в самых обычных вещах. То есть это навык, который тренируется, и тренируется он постоянно но если давать совет с точки зрения маркетинга то здесь нужно всегда помнить что у людей всегда есть эмоциональный дефицит и вот в этом ключе можно думать вот что мы можем людям дать какой эмоциональный дефицит мы можем закрыть вот, в связке с нашим продуктом и вот именно вот такое вот направление мыслей может привести к каким-то новым идеям то есть что мы можем еще добавить то есть помочь создать вот эту вот эмоциональную составляющую к своему продукту поделитесь в комментариях было ли это видео вам понятно и интересно было ли задумывались ли вы о чем-то подобном замечали ли вы что вы вот привязываетесь каким-то продуктам только потому что там вот есть такая эмоциональная составляющая ставьте лайк если вам понравилось видео подписывайтесь на канал просто про маркетинг ну и до встречи в новых видео пока